Игорь Мерлин -ком представляет Привет, дорогие друзья! Смотрел ваши выполненные предзадания. Ну и, как всегда, порадовался, что многие очень-очень серьезно отнеслись к этому делу. Ну, кое-кто, конечно, не сделал задание. Ну, я вас прошу, дорогие друзья, если вы не сделали предзадания, еще до того, обязательно их сделайте. Это вам очень поможет в вашей дальнейшей жизни, как минимум, и в прохождении нашего марафона. А теперь, дорогие друзья, очень важный момент в нашем марафоне, это предзадание очень важное, но вы наверняка видели или слышали, или кто-то вас заставлял проходить какие-то вот курсы по финансам там или так далее, и все вы изучали, скорее всего, биографии богатых людей, то есть людей, у кого есть деньги, кто заработал миллионы, биографии успешных людей. И вот хоть что-то у этих людей вы могли себе взять и использовать в своей собственной жизни. Какие-то, может быть, навыки. Может, у вас что-то прям потрясло. Или мы же, он, может быть, у этого человека были такие же неудачи, как у вас. А потом он стал миллионером, миллиардером и прочее. Это все хорошо. но вот, это классно, это надо изучать. Но сегодня мы пойдем... Как говорил Ленин, пойдем другим путем. И сегодня я прошу вас следующее предзадание сделать таким образом. У меня есть страничка с отзывами, с видео отзывами, с роликами. И ну, написано текстом успехи людей, наших участников, которые уже прошли там некоторый тренинг. И это такие же люди, как мы. Они не миллиардеры, они не родились там где-нибудь на Беверли хиллз или на Рублевке. Это обычные люди, которые получили в свою жизнь успехи. Каким образом? Вот в этом-то и заключается задание, предзадание. Посмотреть, почитать, это быстренько. Почитать вот, отзывы, что люди написали, какие они получили результаты и выделить кого-то из них, кто понравился больше всего, и прям прописать, как, как отчет такой небольшой, то есть, что вас там удивило, может быть, или наоборот, вам не понравилось, или еще что-то. Просто свое мнение высказать про, про одного из этих людей и посмотреть еще, что другие наши участники написали, может, они выбрали кого-то другого. Так тоже бывает. Нормально? И, конечно же, дорогие друзья, Поставьте этим людям лайк или напишите свой комментарий ну, тем участникам, которые тоже делали такое же задание, как вы. Вот этим видео вы увидите в таком в текстовом режиме инструкцию, что надо делать и как выполнять задание. Там и про хэштеги, и про... Напоминалочка о том, обязательно, что вы в процессе нашего обучения, прохождения нашего марафона, вы получаете бонусы, баллы и так далее. И будет выбираться выбран победитель. И вы будете видеть, кто сколько чего сделал, кто как прошел, кто как успел. И поймите, дорогие друзья, самые активные, как правило, получают результатов больше всех. Как говорил один из моих наставников, он говорил так, что... «Между задницей и диваном 100 долларов не пролазит». Вот, вот то же самое у вас. У меня 100 долларов нет, 100 евро. 100 евро не пролазит. Ну, у меня там несколько евро. 100 евро не пролазит между задницей и диваном. Так что, друзья, надо шевелиться, действовать, действовать, действовать. Итак, дорогие друзья, до встречи на нашем марафоне Буду вас ждать. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.